Мне часто приходят подобного рода вопросы. Светлана, неужели придется все еще страдать? По карте жизни это, конечно, жесть. Врагу не пожелаю, даже если их нет. Светлана, помогите. Осталось двумя детьми. Нет средств даже к существованию. Что делать? Что я делаю не так? Помогите вернуться к самой себе. Помогите настроить свою жизнь. Да, ребят, можно заниматься различными практиками с растением силы, где вы ничего не контролируете. А можно работать со своим сознанием через осознание. Настало время прийти к себе. Всегда есть выбор. Либо ты живешь жизнь, либо жизнь живет тебя. Потому что возможность познать себя доступна тебе уже сейчас. И да, как я и говорила раньше, тебе не нужен никакой гура, тебе не нужен никакой помощник, тебе не нужен никто что будет тебе что-то рассказывать и показывать. Но бывают такие ситуации, где ты, блин, ну не видишь, что с тобой случается, но ты утыкаешься в одно и то же вопрос, который вроде бы уже решил, почему так происходит. Да, бывают такие моменты, когда проще смотреть через кого-то, через глаза другого, через глаза другого, иного другого, и именно на ретрите, ребят, я вам это показываю. Я показываю, как можно посмотреть на себя с иной точки зрения, с иной стороны, с иной грани. Где на ретрите я вас проведу вглубь ваших клеток, ваше межклеточное пространство. Вы научитесь раскрывать весь мир своей ДНК. А это целый космос, ведь мы состоим из этого ДНК. Там же вся ваша родовая программа, родовая память. Называйте, как хотите. Но там как раз есть все ключи к пересозданию самого себя. Если ты готов, присоединяйся на ретрит, который будет уже в июне.